Здравствуйте, хочу спросить, какие практики делать, чтобы избавиться от навязчивых мыслей, которые отвлекают от запланированных дел? Конечно же, хорошо было бы вам пройти первую ступень школы Кайлас, но все равно для этого необходимо время, а у многих людей такого времени нет. Итак, каждый раз, когда у вас появляются чувства или мысли, они негативные, Представляете, есть много способов. Вот первый способ. Представляете, будто в том месте, где вы ощущаете вот такую негативную вибрацию, если можно, давайте не вибрацию, а чувство. Негативное чувство, которое у вас возникло в вашем теле, когнитивное, да, то есть мы попробуем это чувство определить, где же оно находится. И оно всегда у вас будет находиться в трех разных местах, в голове, в груди или в животе. В случае, если это чувство у вас ярко выражено в груди, в голове или в животе, выполняйте вот такую практику. Представляете, ну или можно сказать метод самокоррекции. Представляете, будто у вас в этом месте, где вы испытываете такое негативное чувство, находится смятая золотинка. Что ж такое золотинка? Золотинка это вот то, что было в Советском Союзе, во что были обернуты шоколадные конфеты. Золотинка это, наверное, золотого цвета фольга, можно так назвать. Представьте, будто она у вас скомка, на эта фольга, и представьте, будто вы ее расправляете и вот таким пальчиком или ручкой или еще чем-то делаете ее абсолютно гладкой. Выполняя такое упражнение, вы заметно улучшите свое состояние, и вот такие деструктивные ощущения из вашего тела будут уходить. Если это не помогает, второй метод звучит так. Обведите то место, где у вас есть такое чувство, представьте, будто там лежит медуза или тряпка, и на выдохе выбросьте из себя. Есть еще третий метод, вот такой более психологический. В случае, если в своем теле вы ощущаете негатив какой-либо, представьте этот негатив